Спасибо, мы так рады, что, что вам интересна математика и цифры, и всякие разные точные науки. Спасибо, что пришли в такой солнечный прекрасный день, когда хочется гулять, но водоинха рядом, так что я думаю, потом вы пройдетесь еще немножко и посмотрите. Сейчас продолжу рассказ Дмитрия Львовича и хочу рассказать вам про математику и цифры в московском городском. Буду говорить не про конкретный институт, а вообще про наш университет и как вот эти наши знания в области информационных технологий, в области математики влияют на нашу с вами жизнь и на какие-то различные программы, которые есть. Вот хочу продолжить про личный кабинет, который, про который уже говорил Дмитрий Львович. И обращаю ваше внимание, что там у ребят есть возможность кроме управления своим, образовательным пространством, есть еще очень много полезных ресурсов и сервисов. Там есть доступ к готовым электронным курсам, которые могут продолжить и э, дополнить ваше обучение в очном формате. Там есть доступ к электронным библиотекам. У нас очень большая хорошая подписка, к очень интересным э, библиотечным ресурсам, и можно этим всем пользоваться все это брать и для изучения, и для каких-то своих научных э, исследований, и в дальнейшем для написания выпускной квалификационной работы. Есть очень интересные вещи, которые э, связаны с э, лабораторными практикумами, самыми различными, и э, это все есть в вашем личном кабинете, как только вы попадаете к нам в наши студенты. Я думаю, что вы и сегодня уже пришли через личный кабинет, вы, наверное, регистрировались, когда пришли к нам на это мероприятие, и, наверное, какие-то сервисы вам уже показались симпатичными, и а, надеемся, что скоро, скоро все это у вас появится. А, хочу показать вам вот такое большое, вот разноперый всякие разные логотипы, которые вы здесь видите. Это логотипы различных компаний, компаний а, IT-индустрии или компаний да, то есть компаний, которые работают на стыке образования и информационных технологий. Вот в этих компаниях проходит практику наши с вами студенты. Проходят самых разных направлений подготовки, и педагогического направления, и управленческие, и там, анализ данных, и так далее. Они, мы сотрудничаем с этими компаниями достаточно плотно. А, у ребят есть там вот одна из практик. У нас очень много всяких практик в учебных планах. Я думаю, что вам руководители образовательных программ вот на встрече рассказывали, какие есть разные практики. И обязательно в какую-то из практик а, наши студенты ходят вот в эти тех компании или IT-компании, и очень много чего там интересного и необычного узнают. Потому что а, это не отменяет того, что вот наше педагогическое образование мы ходим в традиционные школы или в лучшие школы там, города, но а, здесь не Немножко другая бизнес-культура, бизнес-среда, которую хочется узнать и увидеть, чтобы наши ребята не остались за бортом и в дальнейшем могли выбрать себе более такую широкую, интересную траекторию. Некоторые логотипы, я думаю, что вам известны, и вы работаете ну, с этими сервисами, которые, которые предоставляют эти компании. Еще очень такой интересный ресурс, который вы точно все знаете, это Московская электронная школа. Вы знаете, что в составе нашего университета есть институт, который занимается содержанием и методами образования, и мы проектируем эту Московскую электронную школу, мы планируем, какие появятся новые сервисы. А наши студенты умеют создавать различные ресурсы для этих сервисов, которые проходят модерацию и очень хорошо там представлены. И а, вот если вы там наблюдали за развитием Московской электронной школы, когда-то там не было виртуальных лабораторных работ. Сейчас они уже появились повсеместно. Да? Когда-то там не было там, цифровых домашних заданий. Сейчас они тоже появились уже повсеместно. Уже подсоединен у вас журнал и дневник, и теперь иногда родитель знает раньше, чем школьник, какую оценку он получил за то или иное там, да, потому что родителю приходит какое-либо оповещение. И вот эти все различные проекты, которые есть, они проектируются у нас. В этом э, участвуют наши студенты на, э, на дисциплинах методического цикла, да, когда они изучают это что-то. И наши аналитики данных, которые есть у управленцев, они участвуют в анализе тех данных, которые мы получаем от Московской электронной школы. Для, для того, чтобы спрогнозировать и рейтинг школы, и ее успешность, и укомплектованность и так далее. Там, то есть очень много всяких интересных вещей происходит. И кроме того, что мы проектируем Московскую электронную школу, мы всегда всем говорим, что мы очень хорошо знаем МЭШ. И у нас проходит вот такое, такое событие для наших студентов, когда мы называем и мы знаем МЭШ, он обычно проходит у нас или там в конце марта, или в начале апреля, где соревнуются самые различные ребята из разных институтов по разным задачам, проходит это всегда вместе с каким-то нашим индустриальным партнером. вот там Один из партнеров тогда у нас был, это был такой мой офис, это такой аналог Microsoft офиса решение российское. И ребята должны были сделать, используя эти технологии, ресурсы по своим предметам самым различным. Они сейчас есть все в Московской электронной школе, они доступны, прошли модерацию. Затем мы работали с компанией Крибрум, которая занимается там, безопасностью, ну интернет-безопасностью так называемой. И тоже вот ребята делали такие ресурсы для классных часов, для того, чтобы можно было ну, в дальнейшем использовать это в своей работе, и рассказывать о том, как это важно быть таким э, безопасным, когда вы находитесь в сети. А, кроме того, что мы э, занимаемся МЭШ, у нас есть еще в структуре нашего университета есть большой такой институт непрерывного образования. Вот как говорил Дмитрий Львович, нам как только попадешь в детский сад, все от нас, не избавишься никогда. И вот этот институт непрерывного образования, он проводит занятия не только с людьми, которые уже там 60+, но и э, в том числе с ребятами в режиме дополнительного образования. И там очень много сейчас объявлено программ. Есть программы бесплатные, которые идут для ребят, потому что э, мы получили грант от университета 2035, и он финансирует эту подготовку IT-специалистов, IT-компетенций. Занятия проходят в основном э, в нашем центре СтартПро, это метро Проспект Мира, очень рядом, поэтому посмотрите, если вам интересны эти тематики, зайдите на наш сайт, посмотрите, запишитесь, там а, программы для школьников, 6, 7, 8, 9 класс, то есть сейчас вы уже взрослые, но у вас наверняка есть братья и сестры, которым это может быть интересно, это бесплатное обучение, которое даст вам возможность потом в дальнейшем, а, ну даже есть какие-то вещи, которые позволяют вам работать. А, ну вот мы хотим подтвердить наши слова, что цифры в каждой программе Московского городского. Вот перед вами учебный план а, подготовки учителя физкультуры. Казалось бы, а, зачем ему информационные технологии? Однако у него есть такая дисциплина, и а, наши физкультурники очень... Внимательно к этому относится, потому что, вот, как мы говорим сейчас, да, у нас время интернета вещей, и подготовка там, настоящего олимпийского чемпиона невозможна без использования информационных технологий потому что есть там датчики, которые фиксируют все ваши изменения, и в том числе, я думаю, что у каждого из вас на руке часы, ну или у каждого второго часы, которые фиксируют, сколько прошел, как дышит, как слышит, как что-чего, да, все это записывается, фиксируется, и если вы хотите достигнуть каких-то результатов, то вам нужно все это знать, все уметь обрабатывать и выстроить себе правильную а, программу развития, программу питания, программу там, э, водяную, программу там, занятий и всего остального. Поэтому вот такая дисциплина есть даже у наших физкультурников. А, а, кроме того что э, мы говорили вот как вот, уже сказал что мы победители приоритета 2030 в этом году уже педагогических вузов стало больше мы действительно были первый педагогический вуз который вошел в эту э, когорту и э, в рамках этого большого проекта у нас идет э, такое обучение которое называется цифровая кафедра это э, проходит во всех университетах, которые являются победителями приоритета 2030. Э, в этом году у нас объявлено вот пять таких программ, они перед вами. Это программы э, дополнительного профессионального образования, это длинные годовые программы, которые дают вам дополнительную профессию. И обучение на этих программах бесплатно, оно идет во второй половине дня. То есть когда вы отучились уже в основном, потом вы можете поступить на программу цифровой кафедры и учиться здесь. И получить себе дополнительную квалификацию, чем бы вы ни занимались до этого. Даже будучи, если вы учитесь там, на, на вокал эстрадный, да, то вы можете стать дополнительно еще там, не знаю, цифровым маркетологом. А, очень интересные программы. Они все идут у нас в партнерстве с нашими э, партнерами IT-компаниями. И э, ребята по, по результатам практики уже некоторые получили приглашение на стажировки или на работу в этих компаниях дополнительно к своему обучению, которое есть. Это вам тоже все представляет только программ будет еще больше, мы их сейчас развиваем, на следующий год этих программ будет там 8 новых, мы сохраним эти и плюс добавим еще новые интересные программы, которые появятся. Вот к коллективам хочу вернуться, действительно у нас существует выбор элективов, поэтому если вдруг вам не хватит обучения в области цифры из того, что я перечислила, вы можете выбрать такой же, электив, ну, в рамках электива дополнительный себе еще какую-то компетенцию в, в области цифры. Ряд программ, которые здесь сделаны, они тоже сделаны совместно с нашими партнерами. Вот, например, первая программа, как эффективно преподавать в онлайн, преподаем не мы, то есть не наши преподаватели, а преподают сотрудники компании Maximum Education, это которая занимается подготовкой к ЕГЭ онлайн, у них много таких школ, у них богатый опыт, и они вот занимаются такой подготовкой. Вот, например, э, там есть программа, насколько я помню, у нас э, цифровая безопасность. Эта программа мы ведем вместе с компанией Ашманов и партнеры, которая занимается вот этой репутационной безопасностью профессионально, как компания, и они участвуют в преподавании этой программы. Так что вот здесь вы можете себе дополнить ваши дополнительные квалификации, тоже пополнить своей цифры. Но хочу показать вам наши лаборатории, которые есть, потому что нельзя заниматься там, точными науками, если мы не имеем серьезной материально-технической базы. Вот У нас в университете есть такие возможности, у нас создано специальное оборудование, закуплено, оно все внедрено. Мы на нем работаем и проводим всякие разные опыты. Не знаю, там есть прекрасная у нас лаборатория робототехники, где можно устраивать бои между роботами, проводить их по каким-то там всяким кривым, прямым и так далее. Сейчас у нас открыта одна лаборатория виртуальной реальности. Она находится там в новых черемушках. И вот сейчас мы ее запускаем. И когда вы придете в сентябре, она уже будет работать, и можно будет там тоже что-либо попробовать, посмотреть, как это все работает. А, ну вот хочу показать вам, что, что мы действительно всегда отсматриваем и отслеживаем, а, насколько вам интересно у нас учиться. И э, у нас студенты влияют на учебный процесс достаточно серьезно, не только опросами, вот, которые про проводят обычно у нас учебное управление, но и самыми различными способами. Вот, студенты участвуют в том числе в нашей исследовательской работе в самых разных ролях, иногда просто как артисты, как статисты, которые там э, что-то участвуют, иногда как исследователи. По-разному. Вот у нас был такой интересный проект, и он продолжает сейчас работу, когда мы пытались определить вовлеченность студента в учебный процесс по его взгляду. Да, вот, то есть мы проводили такой эксперимент и рассматривали его с двух сторон. Во-первых, преподавателю будет интересно понять, насколько он хорошо преподает, и не нужно ли что-либо поменять в своей манере, да? может, какие-то примеры подобрать, на что лучше ребята реагируют. У нас были установлены специальные вот такие камеры, которые снимали ребят во время занятий, фиксировали их изменение состояния эмоционального. Часть ребят работали, ну, как, вот, как участники этого эксперимента. Часть ребят, которые в команде по бизнес-анализу, они участвовали в написании и обучении нейронной сети, которая потом обрабатывала эти результаты. И вот у нас получился вот такой, то есть это вот такая вот была работа, то есть мы все это снимали, видите, фиксировали там направление глаз, что там происходит, что такое, ну, что они там такого интересного обсуждают, как это здорово, не здорово и так далее. И у нас тогда получилось, мы на какой-то конференции показываем, там у кого-то прям абсолютное счастье. Мы, нас спрашивают, какой предмет, на каком предмете вы это делали? Мы говорим, ни, никогда не поверите, это был мат-анализ. Вот, у студентов было полное счастье от того что они это самое то есть вот такие интересные научные проекты у нас есть в которых участвуют ребята ну как полноценные прям исследователи а, ну, кроме того, что вот, мы занимаемся наукой, у нас еще есть много всяких разных других вещей Вот внизу у нас этот московский дата хакатон, который есть он всегда проходит при поддержке каких-то э, партнеров э, наших вот айтишных, э, э, нас всегда поддерживает, поэтому этот э, хакатон уже для того, кто учится у нас, поэтому приходите к нам сначала учиться, а потом на дата хакатон но есть еще достаточно много мероприятий которые помогут вам получить дополнительные баллы, вот например, сейчас Сейчас идет у нас очень интересный такой фестиваль «Цифровой арт». А, он связан с цифрой и с искусством. И вот одна из работ, которая показана, это реализация на Одесмасе, когда целый мультик сделан с помощью а, графика функций, как вы видите. Да? То есть просто у вас получился целый, целый спектакль, можно делать, используя только графики функций. Поэтому вот такие вот вещи есть, и если вы перейдете по этому QR-коду, то там достаточно много различных мероприятий, которые у нас сейчас проходят, там цифровой дебют и так далее. Это все даст вам возможность получить дополнительные баллы, но при условии победы, конечно, при поступлении в наш университет. Так мы будем очень рады вас видеть. Спасибо.